Склонах. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых, Пропадаем и тонем в нежности заливах Не боясь и не дая этих чувств сильных Ловим сладкие грезы на сказочных склонах Теплый дождь, по пока тихо, умирает в земле Я хочу к тебе, я лечу к тебе И мое сердце бьется в так с твоим Отмеряя нежными секундами ритм со мной, дай крылья мне, дай силу взлететь над землей пустой покинуть мир, забыть пустые лица и вечно плыть по небу белой птицы. Лететь к тебе, лететь во сне, рисовать крыльями тебя на небо холсте, взлетать ради нас все выше до самых небес и ради нас упасть камнем вниз. Ты любовь моя, ты печаль моя, и если вдруг знаю твои глаза, как чистые воды Алтая И я таю, смотря на них который раз И я дану в глубинах твоих дивных глаз Немного слез, грусти, немного печали И дни летят за днями, как птицы над полями Становясь годами, а затем десятками лет А мы с тобой все так же вместе готовим обед Жить без бед нельзя, да я и не хочу и если что случится, то ты прижмешь к плечу Залечишь раны, радостью подменишь печаль Дашь поцелуй мне, и светлой станет Даль пройдет путь.